Вы сказали, что мужчина должен работать, а женщина должна ли работать, обязательно ли это, ну, так, для интереса для разнообразия. Спасибо. Благодарю. Вопрос всегда интересный, женщины всегда его с интересом слушают, но, послушав, по ухам, по продолжают бежать в том же направлении. Все начинается с детства. Как вы воспитываете дочерей? Как вас воспитывают? Вас носили на руках, вам говорили, что вы принцесса. Вам позволяли все. Вас баловали. Мало кто ответит «да» на все эти вопросы. А ведь через это формируется женщина. Воспитывают девочек и мальчиков одинаково. И это в корне неправильно. И в школе, и в садике, и в семье должно быть разное воспитание. Мало того, сейчас вообще не секс становится превалирующим во всем. Пожалуйста, воспитывайте своих детей, своих девочек именно как девочек, как женщин. И учитесь сами. Мало того, если у вас есть девочка, вам просто и учит ее. Вам не забивать ее женское. А надо учиться у нее. Она все показывает. Потому что женщины не рождаются. Мужчины не становятся. То есть мужчинам еще надо стать. А женщины не рождаются. Она все несет. Учитесь у нее. Учитесь. Не ахайте. Ох, как она себя ведет. Что это? До дури доходить не надо. Но, ну, по крайней мере, вот этот вот курс, но воспитание женского не нужно можно держать. После школы. Вот беда. Вот здесь вот после школы самое тяжелое для женщин время. Самое тяжелое. Вот в эти года, после окончания школы, ну, к примеру, с 17 до 25 лет, ломается судьбы 90% женщин ломаются. Потому что они не тому учатся, не тем занимаются, и в результате дальше их жизнь уже требует постоянного ремонта. Престижная профессия. Как это всегда звучит. Престижная профессия. А женщине она нужна? У нее, может быть, другие задачи. Вообще женщине профессию нужно выбирать после 25 лет. А лучше после 27. А до этого времени учиться быть женщиной. А это серьезнейшая наука. Мы как-то женщинами посидели, посчитали, составили список всего того, что должна же. Знать женщина, уметь женщина, это институтский курс не оселит. Даже больше институтского курса. Это надо этому учиться. Учиться. И вот это золотое время до 25 лет, когда максимум ее женской активности максимум сексуальности, максимум всех ресурсов биологических, она становится женщиной, полноценной. Она рожает, может родить одного, второго ребенка, но не более вот в этом возрасте, до 25 лет, до 27. А потом, когда она стала классной женщиной, со всеми нужными качествами, а знаете, сколько качеств женских в мире существует? Более двухсот. А женщины живут. Я специально проводил исследования. Пять, семь качеств, десять от сил. 15 это уже. Это уже звезда. А их двести с лишним. Так вот, когда она стала женщиной, стала матерью. Такую женщину, которая женщина. Ее возьмет мужчина. Не пацан. И не дедуля. А мужчина. Я сам дедуля, ну ладно. И моей младшей дочери 8 лет. И это позволило мне стать по-настоящему отцом. Только. Считайте, почти в 70 лет, вот мне сейчас 72, я стану по-настоящему отцом. Понял, наконец все. Поэтому прошу вас посмотреть вот эту новую правду об отцах. Так вот, потом, она, встав такой, она уже знает, что она хочет. Она может получить профессию. А то и тебе. Она может заниматься чем угодно. Она может даже стать президентом. Если она женщина, она будет классным президентом. Не теми, которые сейчас у нас во власти, там не женщины. Вы сами понимаете. Так вот...